Ну, мы сделали невозможное, вот. И поздравляем Аллу с покупкой квартиры в Сочи. Наконец-то это сложилось. Поделитесь своими впечатлениями, Алла. Хочу сразу начать с того, что поблагодарить ребят, э, компанию за помощь, которую нам оказали. Несколько месяцев назад мы обратились к ребятам. Совершенно случайно я нашла ролик в интернете, искала квартиру и вышла на Дмитрия. Дмитрий меня познакомил с Владимиром, и начались наши мытарства и поиски объекта. Да, даже мы как-то заметили вместе в нашем ролике «Будни риэлторы», когда мы подыскивали Али-квартиру, это было около трех месяцев назад. Да, да, да. Перед Новым годом или после, ну, неважно, где-то, да, три месяца назад. А скажите, какие сложности были. Да, сложности были у нас взять ипотеки, потому что у нас не было налички. У нас, во-первых, изначально был маленький бюджет, мы планировали. Нам не давали ипотеку, потому что у нас была ипотека в Москве. Мы хотели еще здесь, в Сочи, взять. У нас в Москве квартира. Когда нам одобрили ипотеку, мы стали искать объект, пока мы искали объект, закончилась, закончилась ипотека, ипотека в общем, были сложности да, взяли вторую ипотеку, потом мы обратились в другой банк, потому что нам э, Сбербанк не одобрил тот объект, который мы выбрали, обращались в другой банк. Я хочу сразу поблагодарить Светлану, тоже сотрудника фирмы, которая нам помогла в оформлении документов, оформлении получения ипотеки, очень умничка, все отлично воспитано. Да. Дело в том, что ну, сделка была на самом деле сложной. Слушай ипотеки с одобрением да. самого объекта поэтому э, это к чему к тому что невозможно возможно нужно просто обратиться вам и не стесняться не бояться если вы думаете что у вас плохая кредитная история нет все вопросы решаемые если у вас минимум небольшой бюджет тоже да. вопрос решаемый да. как бы поэтому вы не стесняйтесь звоните пишите да вот. обязательно я рекомендую потому что очень приятно мы прошли все эти пути все эти уже мы думали что уже все руки, руки но опустили в итоге руки да. не опустились. В итоге, да, все-таки нашли, нашли силы, да, воодушевили ребята и, и как нас, и обычно, и мы... как обещали, компенсация да. за Владимир. А я еще раз вас поздравляю, обещанная Спасибо. компенсация, вас благодарю вас за да. терпение, за то, что мы прошли с вами вот этот квест, сложили весь пазл, и э, очень комфортно с вами Ситуация тоже было была, работать. на самом деле, не из легких. Поэтому желаю вам на новом месте пребывания, максимально комфортно, счастливо. Проживать. Да, спасибо. Поживайте, что-нибудь подписчикам. Да, я желаю подписчикам также пройти все пути, если какие-то будут сложности. Если сложности, нет, это все хорошо. Ребята сделают это все быстро. Но если какие-то возникают сложности, не опускайте руки, довериться, потому что они ищут пути, ходы, выходы очень опытные, грамотные сотрудники, спасибо. вежливо отвозят, привозят. То есть, это по первому звонку. Очень приятно было все работать. Взаимно, на самом деле, да, работать было приятно, поэтому рекомендую. Однозначно. А нам таких клиентов как-то побольше. <связывая> <связывая> Спасибо большое. До новых видео, пока. Пока-пока.